Всем привет, с вами снова мистер Маквизер, и сегодня мы продолжаем проходить игры Lost Planet 3. А остановимся мы с вами на том, как вернулись с долгой миссией на пике Шеклтон, и, побыв немного на нашей базе, мы отправились на новое задание, найти большой тепловой карман, именно большой. Мы до него добрались в конце прошлой серии, и сейчас мы отправляемся вниз. Блин. Поехали! Ох, и сразу ужасная музыка. Вы это слышите, надеюсь? Ну, а если вы не слышите, то вам повезло. Окей, идеально. Ох, ты нить, не... а! О, все, погнали! У нас хотя бы фонарик есть. Я не нафиг. Так, ага, нам не сюда, отличненько. Куда нам? Ага. Вс правильно мы делаем, так что. Так, это у нас что? Так, это у нас боеприпасы отлично. Что ты тут делать Так, идем сюда. Собираем эту энергию. Так, я про абсолютно возьму. Койдем. А Куда вообще? Я, если честно, ничего не вижу. Я не пойму, куда здесь надо идти. Вах! Я ничего не вижу. Куда нам надо вообще двигаться? Тут закрыто. Нашел. Нет, не нашел походу. Блин, а что тут за творится? Что за капец тут творится? Я вообще не понимаю. Где мы? Я ничего не пойму. Куда нам надо? Я запутался. Где вообще? Так, окей. Что далее? Что мне вообще надо делать? Куда мне вообще двигаться? Папа! Идите нафиг отсюда! Вам все таки туда надо. Опа! Отличненько. Да нет, ничего не отличненько. Yep. Так. Черт возьми, а блин, так кто? Да ну вас нафиг всех? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как вас тут много! Побежали, наконец-то! Так, не будем тут долго находиться... А, блин! Ну нафиг, бежим! Бежим, подваганула! Мне это не нравится очень!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 Блин, докторша, о которой нам говорили в самом начале, она еще была на пике там. Ну что ж, продолжение становится интереснее. Ну, хотя какое-то есть время на передышку. Добрый, искал куда там залезть там. Был. Угу. Угу. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Не люблю вот такие открытые пространства и... Тут лежат патроны, вы это видите, да? Ну и бежим. Фу, все, мы готовы. И сейчас что-то будет. Я чувствую, да. Чё, опять этот краник? По-моему, что-то хуже. Крабик, ну, он немножко друг. А, нет, тот же самый. А, блин, но мы знаем, как с ним сражаться. А я знал. А я знал, что это мы. Вы видели, как я от него вернулся? Это было эпично. Так. Ура! Ну давай! о о о Как он быстро пододвинулся, вы это видели, да? Или как он быстро под нам подкрался? О, Боже, какой нарычок! И прыжок! Еще один эпичный прыжок в нашем исполнении, точнее, в нашем исполнении Джима. прыжок а вот это уже полет, а не прыжок он сейчас тут рядом он тут рядом он тут рядом он тут рядом оба красава Джим и остается совсем чуть-чуть мы должны да теперь бежим бежим бежим сносим верхушку ой зачем мне под него то прям прыгнул ты дурак так стрелять на нотку туда я вижу Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! А я ведь знал, что тут будет что-то типа такого. Я знал, я знал. Так, тихо. у нее? Я знал, что мы еще встретимся. Браток. Тихо-тихо, успокойся. Да ладно-ладно. Что мы вам такого сделали, ребята? А? Мы же вроде все свои тут, а? Давай, нахватай. Нападай. Оба! Ну, пора над этим заканчивать. Да, ну, друзья. Теперь-то мы знаем, как с ними сражаться. И они нам, в принципе, больше не страшны. И у нас есть дофига той энергии, думаю, сейчас. Ну, и думаю, сейчас было бы неплохо перезарядиться. Тут как раз. Есть. Есть идти боеприпасики так что думаю сейчас уже нам ничто не помешает тянуть этот теплогенератор в этом отсеке хм. неплохое начало в серии хотя ну вполне было такое без ну все давайте ну что сейчас хоть получится Да, похоже, сейчас получится сделать. О, о, у нас уже предупреждали, что тут очень жестко. О, балдеть! Оха! Как тут так растопило! Да ладно, смотрите! Тут... Тут какая-то... Смотрите, это... Под этими дами скрывалось. Какая-то... Какое-то то ли здание, то ли что-то, это еще подобное. То ли это... Это... Это какая-то... Okay. Okay. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что же тут за фигня. Неизвестное строение. Ха. Что там тут, может, мне не нравится? Что-то там скрывало. У меня есть такие догадки, что вот в этой вот фигне, мне кажется, вот в этом, вот в этом строении... <сёкзывания> в общем, говорят, тут укрывается вот это самая докторша как же ее там звали там... Ладно, блин, я забыл, как ее там назвали. Ну, в общем-то, самый что я думаю, вы меня поймете, кто видел первую серии <свист> <свист> Игра снова повышается по в хоррор. Нет, он немножко не нравится. Блин, это что-то типа коронеца, только более разрушенная. Смотрите, здесь контейнер этой энергии, отлично круто mm -hmm. Кнопка. Лифтчик. И куда у нас приведет? Решет станция, Чарли. Это золотой. так У нас так, вы видите? Да? Так, тут, тут что-то есть, кто-то. Вон лезут, лезут, лезут, лезут, лезут, лезут. Ну то кто? Это что еще за что Это уже кто-то новенький, друзья, это кто-то новенький. Ну что ж, здравствуйте, товарищ, неизвестное существо. Рад был с вами познакомиться. Кашковая ману, это нифига было не радостная встреча. О, э, как вы тут поживаете? Прохладненько вас тут, да? Да. Блин. Вы слышите, да? Тут опять какие-то эти твари. Окей. Разберемся с этой фигней. Сначала подберем контейнерчики. Так. Угу. Ну окей. И куда нам сейчас дальше топать? Я забыл что. Так, какая у нас задача? Найти выход. Выключить генераторы. А, а я забыл, какой кнопочкой нажимать. «Н»? <свист> Блин. Полезные твари. Они такие маленькие, но вы видите, как они долго убиваются. Так, окей. Сюда. Нет, не сюда, А куда? А вот. Иди нафиг. Непонятная штуковина. Видите, как я рубежу, да? Давайте лучше свалим отсюда по-быстрому. А, успел до меня дойти, да? Так, идемте далее. Выключим генератор. Дальше нам. Сюда бегом, бегом, бегом, бежим. Так, сохранила в Это неплохо. И у нас тут. Ну, надеюсь, ничего не произойдет. Так, все отключилось и все... Ху oh, блин! Генератор активирован, но теперь возвращаемся обратно, чтобы свалиться. Что это было, я понятия не имею. Моя догадка, похоже, не оправдала. Далась. вдох не сдох, не, не, не, не, не, не, не. В таких местах лучше ходить с автоматом. А теперь бежим. Да тут так просто не побегаешь. ⁇ рши, дрб, дрб, дрб, да. Уау, вас тут много, ⁇ рма, да Вы маленькие, вас что ещё... так трудно заметить. Блин, да ну вас нафиг, бежим отсюда на всех порах. Я не вижу, где выход. Вижу тебя, где выход. Валим, валим, валим, валим отсюда быстренько-быстренько. Я здесь не хочу задерживать. о Бежим, братва! Бежим! Хотя какая братва, тут даже братвы-то нет. О, да, есть. Мы сумели выбраться из этого непонятного места. Когда нас преследовали какие-то. что там в виде каких-то. Я даже. Блин, я даже не знаю, как это назвать, а? Оу... Oh... Оу... Oh, yeah. Или не оу. Oh, оу. Yeah. Oh, yeah? Так, мы еще не вышли. Да ладно. Тут, по ничего не должно быть здесь, потому что никого и не было. The containment analysis. Есть. Есть. Мы Блин, анализ контейнера. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Так. Окей. Okay. Использовать консоль. Используем. Блин, как тут сейчас все это работает, не интересно. Войдите в новую дверь. Господи, что здесь за целя? А? входим в новую дверь так побежали так что это у нас. Ну, давайте подберем патроны нам потом нужны электростанция угу. неплохо неплохо ладненько думаем то будет интересно. Мне интересно будет узнать, что же будет в развязке сегодня. Исследовать второе строение. Так, очередное строение черный монстр. Я очередной подобрать. А вот Давайте посмотрим. мы еще будем разгребать какие-то заморажки совсем неизвестных нам людей? Блин. Ну зачем пугать, -то, а? да? Да, играть. Так, тут что, что надо уметь? Товарищ. а видал да как я могу да так у нас еще есть текстовый журнал но нам сейчас не до них тут совершенно извините нам не до этих текстов журналов ну что звуки <связывая> Да мы что, издеваетесь, да? Блин, на Это ж... Это как... Её просто как получить побеждать? Мы о нем ничего даже не знаем. Чего мою? что же за такие? А я я я Так, у нас есть соперники, которые нам, которые нам вполне равнее по силам умеют могут тоже от нас отстреливаться. Зашибись! Вот нам этого только не хватало. А блин! Скриняешься? Погнали далее. Пипец, друзья. Это реальный эпик, но ну, просто, ну это просто пипец. Нет, говорить даже ничего не хочу. блин, что тут за дела творятся? Я понятия не имею. О, уа, я. я, я, я, я, я, я. Что ж, насчет пикашей куплю, ну, что это трудная миссия. Я, конечно. По-моему, палочку перегнул, перегнул. По-моему, я ее очень серьезно даже перегнул. Как вас много опять? можно услышать, когда и к чему приходит конец так, блин я практически ничего не вижу Ш а еще плюс свет нет, <связывается> о, блин о! хорошо, что у нас есть этот крюк да, и вы блин и что далее нам нужно ту угу. что погнали идем сюда блин ну как же все-таки тут конечно круто игра сделана мне она вполне нравится советую вам обязательно советую вам друзья ее поиграть от небольшого начала который было вполне интересно, и веселым. Мы перешли на более страховые места под вид хоррора. Друзья. А, насчет пика шеклтон здесь дела творятся похлеще да вы задрали опять там еще эти бегут О, Вы кто такие вообще, ребята? Блин, а втроём нападать нечестно Даже не втроем а дофига Ребята, конечно, меня. Тут, тут на куски жжете отлично. Тут есть патроны. Как раз о них думал. Мужица, за... Ничего, у нас почти автомат закончился. Вот это круто. Вот это реально круто. А -а -а. Блин. Жизнь становится все сложнее и сложнее, друзья. Да еще не просто сложнее. Да вы задрали откуда вы, вы, вы падаете а? пожизненно на голову они мне эти вот напомнили хан -крабов. они тоже прыгают пожизненно на голову это просто эпик Что? да вы задрали вот видите да аудит ты нафиг а дай мне спокойно подавать патроны а? П погнали все мое я думал отсюда пойти да тут там еще хлещи. да я потом подобрал мне кажется Нифига себе. Ну нифига себе. Ну нифига себе. Выходи и сказать, что нам. Ну да, а чё? Опять. И нам закрыли дверь. Замечательно. Давайте я хочу пройти так выбирать пистолет. А, они в этих яйцах, ё-моё! О, вы видите? С пистолета они, оказывается, убиваются всего лишь с одного патрона. Ё-моё! Так, вот во всех вот этих яйцах... Во всех этих яйцах сидят эти грёбаные паучки. Обалдеть, можно! Всего лишь одного патона? Сколько я на них патронов тратил с автомата? -мо, ой, я дурак. Что я рад что ли? На, еще в них попади, блин, попробуй. Да блин, харень перезаряжаться уже, да блин. Дайте мне перезарядиться, твари. А теперь сдохните сейчас его. Устрою куски, ну мать. Я здесь совершенно практически ничего не вижу. Совершенно практически ничего не вижу. Ну нас Так, что у нас? Да. Да. Um. Да. Творится что-то предмет Прикиньте, это все когда-то было заморожено. Мы это все разморозили. Морал да, нормально. Пулин дал. Мы не счастливы Воу, воу, воу, воу Убай, выйди Ой, мама мия, мама мия Сдохни, Сдохни черт А.. Боже! А -а -а. Нас убили! Это тупая хрень, которая сейчас стреляется, нас убила. Набалдеть! Неужели мы пришли ко всем. ко всем этим. Дохни. Да выйдем я! Когда же тут это все закончится? Погнали! Действительно. А, -а, а, блин! Хорошо, хоть меня не убили. О, смотрите, ка оружие. Крабики. Крабики, крабики, гигантские крабики. Мне это все напоминает очень гигантских крабиков. Они издают подобные звуки. Так. Куда, Куда? Я Ничего не вижу. вообще хрен знает куда ребята непонятно что вообще мы тут делаем тыкаем какие-то кнопочки ну что посмотрим что тут скрывает этим стеном гараж локдаун лифта кричальный гараж о ч вы серьзно мы все это время шли, чтобы открыть гора. О, слава богу. Карту сифлетки? Хотя нет. Что мы там? Где это мы? Опаньки. Это уже что-то связанное с нелегкостью. Ну, а? вы совсем выфигеры. Вы совсем выфигеры. Трансфер. Да, да. Ну, да, да. Ну, Ну, Let's see. Looks like everything's backed up at a second location. Distribution center, top floor. Okay, good. Let's open up that garage. Mm -hmm. Containment system back online. Alert. Level three. Опять вы! Да идите вы нафиг! Take cover in designated areas until all clear is given. Чем я вообще ложусь сюда? А, я не ошибся, там эта фигня все таки есть! Вы что, офигели, меня окружили? Да ну вас нафиг, а. И меня задрали а эти пулеметчики недоделанные давайте надеть ага понятно надо пережить атаку -мо извините извините вы офигели совсем что ли О, блин! Вы откуда вообще ребята тут появились? Кто вы такие, я вас не знаю. Блин! Да. У нас появилось неплохой ноджер. Давай. Давайте поменяем. О бо-бо-бо. Их... Друзья, у нас есть новенькое оружие, <связывается> да? Кому в где? А куда? Где? Куда? Зачем вообще? Окей, okay, ну куда? Куда нам? Куда нам? Куда нам идти? Где? Да блин! Да ага, блин! сюда? Да блин! Меня запутали, я здесь ни черта не вижу. Куда же надо идти, -то, а? перекупать, где идти наверх. Так, окей. Давай, попробуем, я не пойму, куда идти. А, о, господи! Так, у нас новая пуха есть, но, по-моему, вот для нее так как раз нужны специальные патроны, которые нам придется покупать. Зато я, как вижу, она вполне себе рашить так будет. Отлично. Блин. Так, нам нужен сейчас гараж. Ага. -а. Не кажется ли там сейчас... Там сейчас крабик будет, наш любимый крабик. Давайте-ка лучше мы поиспользуем винтовочку. Готовимся. А что-то сразу так быстро не открылось? Хотя она впервые. Окей. Okay. Ну вот. Да-да-да, и я знал, и я знал, и я знал. Но они пока не мимо прыгают. Зачем ты сюда идёшь? Тут же сейчас крабик. Нет, это нифига... Нет, а может и крабик. Да, по-моему, крабик. Как он... Как он... Как он так подземелся? Тут-то энергия. Тут-то энергия, блин. Куда надо идти? О, понизу. Блин! Опять вы! Чё? Ага, ага, ага! Нифига <сёк> себе! <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Сейчас в такой ситуации говорить даже ничего не хочется, но... Так, а... так тут контейнер энергии валяется. О! Да блин, они такие мелкие, я их не успеваю увидеть. У них сколько потом утрачу. А у нас три оружия, теперь хуже. Туда погнали. Ладно, валим отсюда побыстрее. А. О! Где? Ты задолбали вы? куда надо. А! Блин, вы задолбали? А. Блин, а? Че ж ты Ситуация вообще фиговая. Так, он полностью не нуждается. Да, я его вижу. Оба. Блин, они так сливаются с места, что грамотно. О! А, блин, зараза. Так. Не увидел. Пушили тварь. Так, одна готова, тварь. Ну, вон она стоит, блин. Так, нам что, типа, вниз ходить, сказать? Да. Откуда ты? Откуда она появился, Черт, возьми, я побери. Так. О, блин, нам нужно вниз, нам нужно вниз, друзья. Ну ладно, серия думаю, длится долго, но это будет даже хорошо, да? Такая интересная серия не может длиться долго. Но побежали! Вперед, братва! тут вот, блин, отвалить от меня. Да как вы откуда лезете? Так. Да. Ой, какая же тут громкая музыка, друзья. А -а -а. Как нам туда выпасть? Может, нельзя сюда залезть? Ходу зря. Здесь у нас все патроны это очень хорошо так мне что-то показалось мне показалось а вот проход кажется или это не проход я даже не понимаю что это но кажется нужно туда идите нафиг все вообще я вообще без башен я... я вообще сторону вообще палю я ничего не вижу потому что Ага. Фотендрил, Macandrill. Они еще передвигаются твари так тактично. Окей, погнали. Ну, чем тут мой пол? Ой, друзья, эта серия будет долгой. Я сто процентов в этом <свят> уверен. Тут думаю уже сомнений никаких не осталось. Ты куда? Не знаю. Да? Ну <свят> Опа, мы пошли выбрались Блин! Не помните мне? Все веселье друзья. блин. Так, у нас есть сохранение, пожалуй, это можно будет закончить, друзья. Накончим, да, на этом. Все, свалим, свалим, свалим, свалим. Так, мы тут уже были, похоже, мы. А да, друзья, по-моему, да. Кажется, мы наконец выбрались из этого ада. Думаю, серия растянулась так на минут 30, а того и больше. Я в этом даже не сомневаюсь, ни сколечки. колечки. Так. Так, и то мы еще не до конца выбрались, да? Так, нам еще не до конца. Так, по-прежнему подлагивает. Как даже песня лагать? ты слишком а а кажется все нормально мы уже близко ладно мы пришли мы пришли сюда. так ну пожалуйста перестань лагать. ты был так все хорошо Оу. ну что ж все кажется эта миссия скоро уже закончится Your cooperation is appreciated. Please remember to report any indigenous life forms within the station to the appropriate zone manager. Have a good day. Cross oh, actual this is Payton. do you copy? Oh da. Yeah. Damn interference. Braddock, can you hear me? I found some abandoned Nevic base. Seems like it's been here a long time. Which is pretty funny since you've been telling us we're the first humans to set foot here. Так, окей. Поднять машину на лифте, окей. 2540-20 энергии, друзья. Неплохо. Вот как неплохо. О, да, ну что ж. Ну что ж, вот и сохранение, друзья. На этом, пожалуй, мы и закончим нашу серию. Ну что ж, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и зовите друзей. С вами был мистер Маквизард. Всем удачи. Сейчас досмотрим это. Надо это смотреть, в принципе, нечего, Но давайте все равно загрузка. Блин, рано начал прощаться, но ладно, сейчас тогда. тобой. Заново забудьте все эти слова, забудьте все, что я сейчас говорил до этого, стоп, стоп, забудьте все, как бы этого ни было. признаю что я ничего не говорил, все ждем. Тут, тут, тут, ту ту ту тут. Оп, да мы едем we have arrived at the distribution center. Ну что, с на этом я заканчиваю. С вами был мистер Маквизер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за эти людей. Всем удачи, всем пока.